добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами будем записывать видео как нам из телефона сделать веб-камеру у многих бывает наверное, такая ситуация либо веб-камера вышла из строя а вам надо вот сегодня срочно переговорить бежать в магазин уже поздно да и веб-камеры дорого стоит пока подберешь необходимую ну, в общем, так, давайте будем делать из телефона Android в камеру. Я сегодня это сделала и записываю видео о том, как у меня это получилось. У меня телефон Android Sony Xperia C4. Так, иногда я буду смотреть на экран. Телефон у меня вот передо мной. Поэтому будет возникать такой диссонанс немножко, куда я смотрю. Но рассказываю я точно вам. Итак, значит, что мы делаем? Первоначально, не подключая USB к телефону, нам нужно установить режим разработчика. В Sony и во всех Android... Режим разработчика защищен от того, чтобы мы случайно там чего-то не наделали. И поэтому он э, скрыт таким шрифтом полу... И что же нам делать? Как нам включить этот режим разработчика, чтобы компьютер принял его как свое оборудование, периферию, например? А нам нужно этот режим разработчика установить. Каким образом это делается? Входите в настройки телефона, листаете вниз, и там, где написано «О телефоне», вот сюда нужно нажать на эту надпись «Семь раз». Или по номеру сборки. Ну, у кого как. У меня, например, сработало «О телефоне», вот. и появилась вот такая вот надпись Ура, вы стали разработчиком. Круто, да? Нам, должны быть доступна, нам должна быть доступна опция «Окладка по USB». Поэтому вы опять возвращаетесь вот в это окошко настройки, вниз листаете, вниз-вниз-вниз, и там у вас будет «Окладка по USB». Надо будет нажать, именно «Разрешить», Откладку по USB через компьютер. То есть ничего на компьютере делать не надо. Это все нажимается на телефоне. Все. Ваш телефон готов работать с компьютером в режиме откладки по USB. Теперь, для того, чтобы использовать телефон как веб-камеру, нам нужна одна программка. Называется она «Андроид вот, я ее уже установила, внизу будет ссылочка, где вы можете эту программку скачать. Скачивайте ее, устанавливайте ее на компьютер и обязательно установите ее на телефон. И тогда эти два клиента они будут обмениваться между собой данными через вот интерфейс этой программки. Когда вы установите эту программочку на телефон, у вас выйдет вот такое окошко этой программы. Вот программа Дроидкам, значок у нее будет вот такой зелененький робот и окошко. В этом окошке нам нужно что? DroidCam порт 4747. Это как бы такой пароль для нашей программы. Все, что там IP-адреса, это для Wi-Fi, и поэтому мы этим пока пользоваться не будем. Нам единственное нужно, что 47-47, вот эти цифры. Далее, когда мы установим э, программочку на компьютер, нам надо в нее войти. Так, это окошко я уже сворачиваю, просто запомните вот эти цифры 47-47. Мы входим на компьютере в программку, и получается у нас вот такое окошко выходит. После того, как мы установили doid и на компьютере, мы ее открываем на компьютере. У вас будет подсвеченность голубым Wi-Fi, перейдите на USB. Ну, лично я, мне по Wi-Fi не хочется работать, а вот через USB это будет более надежная такая работа. Вот сюда нужно вписать 47, 47. Это порт наш. Если вы звук будете брать также с телефона, то поставьте здесь галочку аудио. Я лично поставила, потому что ну, мне больше нравится звук, чтобы и звук и видео шли с одного девайса. Вот так. Теперь, вот здесь у нас должна высветиться марка вашего телефона, вашего оборудования. Марку эту вы найдете у себя на телефоне, и чтобы вам идентифицировать марку правильно, найдите на телефоне на стручках. меня уже вызывают. Алло, Алло Володя, привет. Так, друзья, когда скачаете программку DroidCam на компьютер и войдете в нее, так, это окошко, видите, рабочее. Я не могу его, к сожалению, выключить, потому что у меня и видео, и звук идет э, через задействованную эту программу с телефона. То есть я уже все включила, а вам показываю скриншоты, как я это делала. Итак, DroidCam, включили, и вот у вас открывается окошко. С Wi-Fi вы переключаетесь на USB-коннект. У вас вот здесь получается чистое окно, а тут должно быть оборудование, с которого пойдет видеосигнал, то есть ваш телефон, и его модель, она будет обнаружена этой программкой. Для того, чтобы это произошло, надо будет понажимать вот на это окошко обновления, и тогда у вас э, телефон выдаст вот такой запрос. Так, смогу я его повернуть, Ага, Разрешить окладку через USB. Ну, цифровой отпечаток, включая да, это нам не надо. Всегда разрешать окладку с этого компьютера. Можно поставить здесь галочку, и тогда... Вам это окошко выдаваться не будет. Но на первый раз имейте в виду, что это окно всплывет. Нажмите ОК, разрешить, все. И тогда вот здесь при нажатии вот этого значка обновления у вас получатся цифры вашей модели телефона. Если же что-то пойдет не так, то вы получите вот такое сообщение. Но у девайсов детей, то есть не обнаружено оборудование, нет, оборудование, короче, которое надо подключить. Что мы делаем? Пробуем еще раз обновить, Вот нажимаем на кнопочку и в конце концов у нас появится вот такой скриншот. Видите? Нет, скриншоты сделала я, а у вас появится вот в этом окошечке найденное оборудование, которому мы разрешили доступ с компьютера. Ну все, видео, аудио, и останется только нажать «Старт». Нажимаете «Старт», и у вас появляется вот такое вот окошко. Вот, вот оно, окошечко вот это вот с программой Все, как запустить э, skype ну все очень просто у меня skype например обнаружил все это дело ну а если у вас еще skype не обнаружил это оборудование нажимаете вот здесь три кнопочки в окошке настройки в настройках мы берем звук и видео и вот мы видим, что камера найдена, но а, прежде чем а, пошел сигнал с этой камеры, вам, а, видимо, придется нажать вот сюда на галочку и выбрать «Droid CamsoS 2» или Дроид Камсос 3». Источник второй или третий дроид камеры. Ну, куда-нибудь нажмете и что-нибудь получится. С удивлением обнаружила, что тут, оказывается, можно еще и фоны теперь менять. Вот, не просто так я сижу, да? Ой, какая красота! Можно заблюрить то, что у меня за спиной. Ну, это, пожалуй, самое корректное будет тогда, может быть, действие заблюривать, да? Потому что вот так... Ну, тогда у вас за спиной должен быть хорошо освещенный фон, иначе будут выползать вот эти вот тени непонятные. Ну, как говорится, если в доме бардака вам надо сделать вид, что вы в приличном месте находитесь, пойдет и такая штуковина. Вот или так, или вот так. Ребята... Крысата, да. И еще один момент, о котором. То есть, все, skype теперь у вас будет работать, и звук, и видео пойдут с телефончика. И э, картинка мне нравится даже больше, чем с веб-камеры. Вот. А я еще вам не сказала, что. Вот здесь, по-моему, здесь да. И есть такой значок, типа как папочка со стрелочками. Если вы на него нажмете, то у вас будет возможность выбрать камеру передней, переднюю на телефоне или заднюю. Мы понимаем, что передняя камера она попроще. А задняя камера дает супер разрешение, там Full HD или того больше, смотря какой у вас телефон. Вот. Но я думаю, не надо э, слишком большое разрешение ставить. Все-таки каналы у нас э, не очень хорошие, да? особенно в период нагрузки. Я поставила переднюю камеру. И, в принципе, у меня все работает, ничего не подвисает. Спросила ребят, которые со мной по скайпу общаются, они говорят, картинка стала качественнее, лучше, более детализированная, даже с передней камеры смартфона. Вот так. Так что, ну вот, кажется, все я вам рассказала. Все включается просто, настройки сделаны. Когда вы захотите закончить работу... Выключаете камеру, выключаете телефон, отсоединяете кабель. Ну и все. В принципе, вот так. В принципе, не очень сложно. Удалось разобраться. Я надеюсь, вам это видео поможет. Причем, если для вас все-таки смартфон это был временный вариант и вы захотите вернуть настройки, снять вот этот вот профессиональный доступ, чтобы у вас не было возможности что-то там запортить в вашей прошивке, вы можете откатить все в обратную сторону. Каким образом снять режим разработчика? Заходите опять-таки в «Настройки», далее «Приложения», здесь у нас в «Хранилище» надо будет войти и стереть данные, нажать кнопочку. Все, ваш режим разработчика будет снят путем возврата, отката стандартным настройкам. Ну вот так вот все. Дорогие мои, я сняла со своей души большой груз, поскольку у меня ситуация такая, вот, понадобилось веб-камеру отдать на другой компьютер. Вот, и чтобы... Чтобы камеру не мучите, пусть она уже стоит на том компьютере, я попробовала подключить мой второй смартфон. Чего? Он не очень-то задействовал на меня. Вот, хотя, видите, как он пригодился. Надеюсь, и ваша проблема тоже будет решена. Если вам понравилось это видео, не поскупитесь, поставьте лайк, помогите развитию моего канала. Я думаю, что дело это нужное, полезное. Вот. Ну, а вам здоровья, добра и успеха, конечно, же всем. Пока-пока. С вами был канал Техминимум Диана. Все, пока.